Привет, с вами Ксю, и сегодня у меня в гостях моя сестра Ксюша. Всем привет. И сейчас Ксюша нас будет учить делать тортик. Для торта нам понадобится баночка, кисточка, ложечка, желатин, сахар, вода, пищевая пленка. Йош, а зачем нам кречит? А это для начинки. А это что? А это сметана. А почему нет муки? А потому что это торт без выпечки. Ты его потом сможешь легко сделать сама. Давайте начнем. А с чего начнем? Мы сейчас желатин растворим в холодной воде. А вот она водичка. Худно сахар. Наливаем водичку, да? Холодную. Холодную. А дальше что нужно? Мешать. Оставим в стороночку его набухать. А сколько времени нужно? Минут двадцать. Ждем? А пока мы ждем, мы заселим миску пленкой. А зачем? Чтобы потом легко вытащить наш торт. Теперь поставим желатин минуту на три в микроволновку. 400 грамм сметаны вываливаю в миску. Добавляем 3 столовые ложки сахара в сметану. Все это перемешиваем с негорячим желатином. Следите, чтобы желатин был не горячий. Все это перемешиваем. Это нужно перемешать до однородной массы? Да, нужно перемешать до однородной массы. Если вы любите послаще, сахара можно добавить побольше. А теперь давай начнем делать тортик. Выливаем наше подготовленное тесто, для достеленную пищевой пленкой миску. Ты крекер? Да, крекер. И добавляем грамм 300 крекера в наше готовое тесто. Так много? Брам 300. А соленый крекер подаёт? Ну, если кто-то любит соленый со сладким, ну, мы взяли не соленый крекер. Теперь поставим наш торт в холодильник часа на полтора. Холодильник? Ну, да, чтобы желатин застыл. Прошло 2 часа, и мы за это время успели погулять. Наш торт застыл, но если у вас не застывает, то стоит подождать подольше. Но у нас готов, поэтому мы берем тарелку и аккуратно переворачиваем наш торт. Ух ты, выглядит аппетитно. Не согласна, что ни но съем. Дальше на что нужно украсить. А как? А для этого у меня есть шоколадка. Мы ее сейчас растопим в микроволновке. М -м -м, я люблю шоколадки. Я ее просто выживаю. Деряма на плиточке, чтобы он быстрее растопился. У меня будет тортик, тортик. Я взяла пол шоколадки. Я думаю, что этого достаточно. И сейчас я поставлю в микроволновку. Шоколад нас растаял, и мы добавили немножечко молока, чтобы он стал жестковатый. Ммм, вкусно пахнет! Ну что, начнем крушать наш тортик? Да, давай начнем. Какой классный получается тортик. Да еще и вкусный. А этот тортик только шоколадом можно украшать? Ну можно еще и ягодками, только Ксюша. Ксюша, у меня есть виноград. Давай виноградом украсим. Давай украсим, это будет здорово. Вот он наш виноград. Давай еще его украшать. Ага, -а -а -а. он сползает. На суфли похож. Убегайся! Виноград убегает. Видимо, шоколаду мне нравится. Классный тортик у нас получился. Спасибо, Ксюша. Теперь я его буду готовить сама. На здоровье, он еще и вкусный. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пока-пока.